Если мы разделим до этой строчки, то, в принципе, начало неплохое. Очень даже, да, такого логика сенсорного склада. Практичный, надежный, хороший, так скажем, консервативный. Но что происходит дальше? Что тут за бомбалейла такая? Скачет наклон размер направление букв слов посмотрите какие-то волнообразное расположение пошло появляется огромное количество исправлений вылезает самооценочка да То есть желание такое это непродуктивное исправление когда человек просто написал слово неправильно